Всем привет, с вами я, Воля, и в данном видеоролике мы поговорим про таком персонажа, как Дейзи. Кто она вообще такая и увидел мой ли ее в третьей главе Поппи Присаживайтесь и приятного вам просмотра. Итак, начнем с того, что Дейзи является самой популярной убранной из выпуска игрушкой. Из-за чего же ее перестали выпускать? Ответ хранится в отчете одного из сотрудников корпорации Поппи Вэйтайм. А именно то, что данная игрушка просто-напросто пугала детей. Где же она может находиться? Ну, это уже давно не секрет, то что Дейзи будет находиться в детском саду корпорации Поппи Playtime. Именно там она будет следить за детьми, проводить различные уроки, играть с ними и показывать свои представления. Что, кстати, тоже возможно мы увидим в третьей части игры. Но, если все же это те темы, то персонаж Дейзи получился очень-очень интересным, так как он понравился очень многим игрокам. Честно говоря, мне Дейзи напоминает солнышко из детского садика во ФНАФ Секьюрити Бридж. Такая же концепция, такая же локация, но это достаточно круто. И разработчики большие молодцы, что захотели добавить данного персонажа. Ну а с вами был я, Вули, всем удачи, хорошего настроения, хорошего вечерочка, всем пока.